Пассаты — это ветры, дующие от тропиков к экватору, круглый год имеющие постоянное направление. Причина образования пассатов, как и всех других ветров, разница в атмосферном давлении в разных местах планеты. На экваторе влажный воздух сильно прогревается и поднимается в верхние слои атмосферы. В верхних слоях атмосферы поднявшийся воздух начинает растекаться в сторону тропиков. При этом у земной поверхности образуется область низкого давления. У земной поверхности в районе тропиков образуется область высокого давления. Воздух опускается. В результате между тропиками и экватором образуется перепад атмосферного давления. Воздух перетекает из областей повышенного давления в область пониженного давления. В результате образуются постоянные ветры, которые и называются пассатами. Если бы Земля не вращалась, пассаты двигались бы от тропиков к экватору в меридиональном направлении. Однако из-за отклоняющей силы вращения Земли, воздух движущийся от тропиков к экватору отклоняется от меридионального направления. Поэтому пассаты имеют северо-восточное направление в северном полушарии и юго-восточное в южном полушарии.